7 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось открытие фестиваля «День первокурсника-2020». Свои номера представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. Сегодня на нашей сцене будут выступать такие коллективы, как «Инсигни» со своим танцевальным номером, «Джоин». Этот творческий коллектив, стендап будет, художественные слова, двое, две девочки будут выступать с стихотворением и «Шау», два вокалиста. В этом году из-за пандемии фестиваль проходит в довольно необычном формате. Между выступлениями институтов Казанского университета предусмотрен час для проветривания концертного зала и его обработки дезинфицирующими средствами. А количество человек в зале не превышает пяти. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.